Николай I родился 25 июня в 1796 году в царско-сельском дворце на половине великого князя Павла Петровича. В 1798 году младших сыновей Павла перевезли из царского села сначала в Павловск, а затем в зимний дворец. Николай Павлович так характеризовал свое детство. Образ нашей детской жизни был довольно схож с жизнью прочих детей, за исключением этикета которому тогда придавали необычайную важность. С момента рождения каждого ребенка к нему представляли английскую бону, двух дам для ночного дежурства, четырех нянек или горничных, кормилицу, двух камердинеров, двух камерлакеев, восемь лакеев и восемь эстопников. И, кстати, Николай Павлович описал этикет тех лет – во время церемонии крещения вся женская прислуга была одета фижмой и платья с корсетами, не исключая даже кормилицы. Представьте себе странную фигуру простой русской крестьянки из окрестностей Петербурга в фижмах, высокой прическе, напомаженную, напудренную и затянутую в корсет до удушья. Тем не менее, это находили необходимым. Лишь только отец мой при рождении Михаила освободил этих несчастных от этой смешной пытки. Кстати, важно отметить, что в отличие от Александра или Константина, воспитанием Николая занималась не Екатерина II, а Мария Федоровна. Это оказало на него влияние и сам Николай говорил, что его воспитание было очень строго и что он вырос в постоянной боязни перед матерью. в 1801 году убили отца Николая Павла I, и в итоге императором стал Александр I, брат Николая. Тогда, кстати, самому Николаю было всего 5 лет. После этого Мария Федоровна вместе со своими младшими сыновьями большую часть времени проводила в Павловске и Гатчине. Там же проходили дальнейшие годы Николая. Начиная с 7 лет, его воспитанием занимался курляндец, генерал-майор Матвей Ламстеров. Николай так о нем писал. Граф Ламсдорф умел вселить в нас одно чувство – страх. И такой страх и уверение в его всемогуществе, что лицо матушки было для нас второе в степени важности понятий. Одним словом, страх и искание, как избегнуть от наказания, более всего занимали мой ум. В учении видел я одно принуждение и учился без охоты. Меня часто, и я думаю, не без причины, обвиняли в ленности и рассеянности. И нередко Ламсдорф меня наказывал тростником, весьма больно среди самых уроков. Таково было мое воспитание до 1809 года. Кстати, Николаю и его младшему брату Михаилу не очень повезло с образованием. Они не учились в Царско-сельском лицее, их также не отправили в Лепецкий университет. Однако нельзя сказать, что попыток дать императору нормального образования не было. Я не буду говорить о каждом из его преподавателей, однако важно выделить Шторха, который читал Николаю политическую экономию. И э, Шторх был сторонником отмены крепостного права. Но если говорить в общем, то по мнению, например, историка Леонида Выскочкова, Николай получил бессистемное и противоречивое образование. Но, кстати, на уровне образованных людей тех лет. Во время Отечественной войны Николай просил разрешения вступить в действующую армию. Однако, так как у Александра I не было детей, то Николай I рассматривался как возможный преемник императора, поэтому его нельзя было отпускать на войну. Мне стыдно сознавать себя бесполезным на земле существом, непригодным даже для того, чтобы пать смертью храбрых на поле битвы. Лишь в 1814 году, когда армия России достигла границ Франции, ему и его брату Михаилу можно было приехать в армию. Они посетили великое герцогство Варшавское, мелкие немецкие княжества. И в Берлине, кстати, Николай встретил свою будущую жену. В общем-то, Николай наконец-то смог увидеть Европу своими глазами. В сам Париж он приехал после того, как во Франции произошла реставрация бурбонов. Там он познакомился с Иваном Паскевичем, пересекся с герцогом Орлеанским, будущим королем Франции. Но тут есть такой момент. Дело в том, что Николай I для себя решил, что теперь он будет заниматься военным делом. И в последующие годы он практически перестанет заниматься образованием. Я этого не знаю. Да и откуда мне знать с моим убогим образованием? В 18 лет я поступил на службу. И с тех пор, прощай учение. я страстно люблю военную службу и предан ей душой и телом. С тех пор, как я нахожусь на нынешнем посту, я очень мало читаю. Если я и знаю что-то, то обязан этим беседам с умными и знающими людьми. После окончательной победы над Францией Николай Павлович постоянно участвовал во встречах с иностранными политиками, королевскими семьями, посещал различные страны. Что же касается его личной жизни, то в 1817 году он женился, а в 1818 у него родился сын, будущий император Александр II. В общем-то, Николай Павлович спокойно занимался себе военным делом, лезть в большую политику, заниматься политическими интригами ему крайне не хотелось. Но вот, в 1819 году Александр I сообщил, что, скорее всего, великий князь Константин откажется от престола. И получается, что следующим императором станет Николай.